Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды Так, в магазине открываем колоду Так, ребят, сейчас будет короткая серия у нас, потому что мне надо бежать на работу Вот перед работой решил по-быренькому сыграть Так что не будем здесь особо рассусоривать Попробуем ужаться где-то в минут 15-20, надеюсь получится Так, берем раз, два, три 4-5 Я думаю, этих ребят достаточно нам, да? Для того, чтобы победить Ну что, главное сегодня на арене нам продвинуться В Лигу Мастеров хотя бы попробовать попасть Если получится, это уже будет круто <coughs> Но ну, я не знаю, ребята получится ли Так, давай-ка ушатаем, наверное Ага А если вот так вот? Нормуль Пробивной Так, здесь у нас Ахламоны <coughs> стоят ну давай, Рафаэль, жми Так, ну хотя бы кого-то вырубил Так, вот эту вот училку надо вольнуть Потому что Она очень суровая, так скажем Потом крысиного Ну и остается тут Змея-карай И плюс тот тут Ну Вот и все, вот и все Никаких абсолютно, ребят, проблем не было Погнали дальше так, забираем здесь награду И следующее, это у нас <клёх>, поднять уровень персонажа Но это уже после, наверное, будет А сейчас пойдем, наверное, искать Искать Что, искать будем? На Пиццелицево, наверное, как всегда Нет, нет, нет, друзья мои Мы с вами кого-то Решили прокачивать <клёх> Если мне память не изменяет, то это у нас Кунаичи Да? По-моему, мы Кунаичи решили Прокачивать Так, кошечка Минаку Давай попробуем найти ее Ага, найдешь, пожалуй Да ты серьезно? Кошку не можем найти Я в шоке, ребят Раз А нам нужно две, да? Их? Два, две кошки есть Все, ребят так, это шляпы с напитками, четыре штуки Да, так, ну слушай, две нашли уже Две есть, остается еще две Последние Есть Ну, ребята, ящик с инструментами уже потом будем искать, потому что сейчас... Некогда времени так в обрез. И поднять уровень персонажа, по-моему, как раз мы Кунаичи можем. Так, Рафаэль у нас прокачан. Или пиццели. Не, пицелицу мы, по-моему, мы не сможем. Нет. Давай тогда Кунаичи. Так, 59 уровень. Шикарно. Так, забираем сразу здесь а, наши награды. И прямиком. Прямиком, друзья мои, бежим на арену. Лига мастеров. Ты видишь, у меня ранг 2 э -э, звезды. Ну, поехали. Быстренько. Так, беру Лео. И беру... И беру, наверное, Ваньку. Так, тут по инициативе единственное, что да, ребята, майки. <коспалит> вот этот Микеланджело 73 уровня, он может мне сейчас очень сильно насолить. Как? Далеко. просто бросит сюрикены Если мы его, конечно, не положим Но Лео не сможет здесь вырубить Так, вот А, ну он усилит, усиливает команду Все, ребят, значит Здесь мы победили Чего? Эй! Твою налево С тиранкой вшивой, а? Ты посмотри на него Ты посмотри, какой он медленный Ё-моё Ну как так-то, ну Ай, облажался он, конечно, по полной программе Он подставил всю команду Я в шоке Да, блин, ну нифига не у него инициатива Я думал, что он будет хотя бы первым, там, ну, вторым На худой конец третьим А он вообще сходил пятым Да Обидно ну ладно, хорошо, мы потеряли одного бойца Но почему меня так понизили по кубкам-то, я не пойму Там не очень сильно меня и продвинули 65-я позиция так, беру Макмана, беру Дони И возьму <coughs> вот этого Рафаэля Пускай они тут втроем отжигают Так, а чем отжигать? Сейчас будет Рафаэль первым ходит, да? Вторым, наверное, сходит у нас, наверное, Макман а потом уже Донателла. Да, и Макмана будет здесь достаточно Зря я сюда брал Тогда получается Донни Да тут фиг поймешь, ребята Когда не возьмешь кого-то третьего на подстраховку Ты обязательно проиграешь Если ты возьмешь, ты обязательно выиграешь Как тут рассчитать, фиг его знает Так, давай мне Что, 17-24 мне пока не светит, да? Нет, вот, нашли я беру Рафаэля, я возьму, наверное, Армагона и... Майки И вот таких вот возьмем Не самых простеньких, но и не самых топовых Так, вначале сделаем уклонение Без него нам никуда Так, теперь валун, само собой И... Так... Ну давай вот этого, наверное, попробую прибить. Ну, естественно, он промахнулся, потому что, ребята, у нас стоит <coughs> уклонение, если ты видишь. И ему здесь ничего не светило. Слушай, ну в Лигу Мастеров 3 звезды мы сегодня попадем. Это однозначно. Мы по 10 ступенях с тобой пролетаем, это в среднем. Так, беру маузеров. Крым, подожди маузеров. Ну, давай вот так вот. <как> а потом все равно придется по два отката тратить. А у нас откатов-то, кстати, сколько? Я не посмотрел. Ну, наверное, мало. А потому что я заработать их нигде не мог. Я просто не успел, ребят. Ну, вот этот Майки, ребята, в основном делает свои танцы. Он редко, конечно... Редко он применяет вот свою массовую атаку Хотя он мог бы И было бы от этого, наверное, больше толку Чем свои танцы он тут зажиматься делает Ну что, поехали дальше Так, у нас 36 место Опять они мне дают 17-23 Вот, давай Так, я возьму тогда здесь Крэнга и... Ну, пускай будет слэш Хотя опять же слэш по-моему, он... По-моему, слышь, у нас не особо такой инициативный. Ну, ладно, я думаю, Крэнк, наверное, здесь позаботится хотя бы о ком-нибудь. Опа, опа, опа! Вот это Мазе подает. Ну-ка, влупим. Слушай, Крэнк, ну ты красавчик, просто... Просто Красавелла Троих вырубил лучом хм. Я тебе говорю, тут раз на раз не приходится, ребят Когда-то можно Большую часть уничтожить Когда-то можно меньшую И опять 17-23, ну, во Оу, oh, щит Там два майки Причем Довольно инициативных э -э -э, Давай вот так, наверное, сделаю Блин, ну мне кажется, сейчас вот этот Микеланджело нас переплюнет Он сделает первым ход Нет, друзья мои, мы первыми ходим То есть у маузеров инициатива будет получше, да? Отлично И добиваем шипами Ха. Выкусили партизаны Вот тут и оно Все, ребятушки, у нас все вышло Так, погнали тогда дальше но что такое-то 20 позицию Почему так мало Кожеголовый и Усаги Везде вот этот Микеланджело, ты заметил? Везде он лезет Вот этот вот Вообще везде, во, -во все команды его суют Ну-ка Давай, Усаги, не подведи папу Что это, ну что это За детский сад, ну Давай, тихо Кожеголовый, будь добр Бинго Все Утыркали мы их Прекрасно Ну давай, мне лягусь Мне нужно ребята, 50-я позиция Ну как минимум чтобы за время моего отсутствия на работе тут меня не скинули. Так, у нас 11, ребята, 11 откатов. Блин, маловато. Ну, если еще рекламу посмотреть. Так опять же, сколько раз уже пытался, ребята, максимум одну-две рекламы дают и все остальное. Пока недоступно на сервисе нет реклам. Но ну, бред какой-то на самом деле пишут. Просто бред. Что значит на сервере нет рекламы? Ть. Вот так бы во всех играх, да, друзья мои? А то есть игры, когда она просто сама по себе выпрыгивает везде, откуда только можно То есть ты сидишь, спокойно играешь, она прям посреди игры, бац, реклама это вылазит Вот такие игры меня просто вымораживают, я не могу, меня выбешивают Вроде бы и игра прикольная, но вот и за, за счет своей вот этой вот... Рекламы, или там, например, не можешь пройти дальше, если ты не посмотрел рекламу Или не можешь получить какой-то приз, пока не посмотришь рекламу Ну вот чистое навязывание просмотра этой долбанной рекламы Это вот бесит Здесь вот это реализовано вообще круто, вот в этой игре То есть, если тебе что-то нужно, иди сам смотри То есть, тебя никто не заставляет смотреть ее Но если ты хочешь и имеешь желание, то ради бога смотри и получай подарки Вот так вот, я считаю, это правильный подход не надо никакого навязывания делать Человек сам как бы вправе решать Смотреть ему ее или не смотреть Если он хочет какие-то получить призы, да? Ради бога, иди смотри Но если ему, ему это нафиг не нужно Нафига навязывать-то? Конечно, бесяво Особенно это вот касается, когда маленькие дети сидят, играют Я помню, вот у меня сын играл В Юрский парк или во что-то я, я не помню точно и вот любое какое-то там действие Да там даже знаешь как получается Там такое ощущение, что в игре стоит таймер Ну например там 3 минуты или через каждые 3 минуты показывается реклама Не имеет значения что у тебя происходит Поединок или ты там что-то фармишь Или ты куда-то там идешь Или ты куда-то переходишь на новую локацию Постоянная эта реклама Он все время Папа убери папу убери я говорю, ну я не могу никак ее убрать, не могу Я уже там перепробовал все эти адгварды и там подобное Ну не убирается она туда. А его это раздражало, напрягало я, И меня, кстати, тоже это напрягало А меня напрягало то, что он меня напрягал этим своим отключением Ну что он меня просил отключить да отключить, а я ничего сделать не мог Как бы, ну, я по, по мне вот лучше вот так вот будет, как в этой игре все реализовано Не надо навязывать, это выбешивает и... Честно говоря, людей отталкивает от таких игр на 100% Но он еще может потерпеть Потерпеть там День-два, неделя там Месяц, наверное, максимум Но потом он скажет Да идите вы в баню Причем реклама тупорылая вообще Знаешь, которая Никому нафиг не нужна Эх, ладно Друзья, сейчас у нас э, Блин, а у меня три отката всего осталось Ё-моё, и что я сделаю? Мне надо будет, наверное, пытаться посмотреть рекламу 10 откатов Хотя бы еще 5 поединков было бы вообще, ребята, замечательно Топчик, может быть, не взял бы Потому что всего 5 поединков получится Но очень-очень близко было бы к нему Не забывай, что сегодня воскресенье Завтра уже будет понедельник Ну, наверное, эта серия уже выйдет у меня в понедельник Потому что сегодня я не успею выставить Потому что сколько у меня осталось? Буквально полчаса и я сваливаю на работу Ну Так, 57 место Один откат Ладно, ребят, давай-ка я попробую все-таки глянуть рекламу Может быть что-нибудь да получится Так, друзья, почему мне только до... А, нет, все, все, все начислили Потому что я просмотрел Первую, вторую, третью рекламу У меня было один откат а вечно последним дали все Все остальное Ну что ж, прекрасно, 11 откатов Это говорит о том, что Мы сейчас очень хорошо прорвемся вперед Так, я беру Армагона Беру Маузеров Раз, два, три Так, получается у нас 5 поединков Даже если берем по 10 э, Ступенек Слушай, есть вероятность попасть Вот сегодня прям в топчик, ребят Такой шанс есть Небольшой, но он есть так, маузеры звезда нули и добиваем просто ракетами. Сейчас посмотрим, какое мы место здесь э, получим. Но Так. Блин. Ладно, попробуем. Постараемся как-нибудь сделать. Если я, например, вот так вот сделаю. Я не буду брать два отката, чтобы у нас Хватило еще на... Сколько там? На 5 поединков. Ну, включай вот этот вот Тут главное, чтобы Маузер не подвел. Давай Если он сейчас уложит парочку Будет круто Вау! Хо -хо -хо! Парочку! Да он всех уложил в баньки Какая там Парочка? О чем вы, друзья мои? Ну, если честно, для меня Это было, конечно, что-то Шокирующий. Я не думал, что Маузер так психанет Но он психанул Он сделал нам доброе дело Он дает нам, ребята, офигенный шанс Перехода В топчик Понимаешь? То есть, за счет того, что он сейчас сделал Мы, скорее всего, сейчас Вот нам хватит этих боев, 4 поединка Чтобы пробиться в топчик Ну, если, конечно, здесь все пойдет ровно И хорошо, если мы здесь где-нибудь не свалимся так, красавчик и добивка. Ну, согласись, шикарно. Блин, белка так колесом своим... Ой, колесом. хвостом так крутит, да? Аж в воздух полетает. Но это фигня по сравнению с Микеланджело, который крутит мучаками и взлетает, как вертолет. Тут, конечно, вообще переплюнул всех. Ну что, я, наверное, не буду, ребята, здесь особо мудрить. Буду брать проверенных ребят, которые сто процентов нам... Сделают победу без потери а, Наших бойцов Так что Погнали Так, Маузер вперед Пит, наверное, упадет сразу mm -hmm. И добьем ракетами Изи На другой, в принципе, я и не рассчитывал Хотя мог быть, конечно, расклад Наверное, немножко другой но не сегодня А вот, ребята, и 15 место И у нас еще два поединка Ну, согласись, согласись, что Топчик у нас уже в кармане Я думаю, что в этом уже, наверное, никто не будет сомневаться Что здесь мы Сегодняшняя серия, да, ребята, такая вот у нас А в понедельник Что в понедельник? А в понедельник у нас будет уже откат Будет уже Новая неделя Будет буст. Нет, буста... Хотя... Ну, не знаю, ребят. Если я с ночной смены успею проснуться в 3 часа или в 4, во сколько там, то буст, конечно, будет. Если же не успею проснуться, ну, он будет, но уже, наверное, в другой день. И уже будет называться не буст, а просто усиленное прохождение. Или ускоренное. Наверное, ускоренное, да. Раз, два, три. Все. На этом у нас последний поединок, ребят, и... Жяточки еще по фарме, мы в принципе, будем закругляться. Итак, ребят, много времени потратил еще на рекламу на эту, а у меня сколько там? 6 минут осталось всего лишь свободного времени. Ты ищешь. Так, ну и ракета, как всегда. Все, ребятушки, прошли мы с вами арену. Я надеюсь, все-таки мы попадаем в топ. Да тут сомневаться не стоит Прикинь сейчас, такой 5, оп, 4 и все Так, теперь, значит, идем Подожди, на арену же нам нужна Испытание Сюда Погнали Так, у нас 430 Жетонов Да нам дофига тут надо Это сейчас только будет 500 Блин, еще 200, грубо говоря Нет, у нас уже, у нас кончается, я смотрю, он там Быстро очень сыр Ну хотя бы 600, ну 600 будет, 600 будет 625, 640, 655, 670 и последний 685 Ну что, друзья, в следующей серии набьем, набьем жетоны и уже приобретем с вами 3 ДНК на нашего Роквула Нам осталось, э, так, это будет 97, да, и потом последний раз находим и все, ребята и с фармом жетонов можно закругляться. Да, но ну, а я буду закругляться на этом. Так что всем ребяточки удачи и до новых скорых видосиков.